День добрый, друзья. Ну вот, в Омске снег пошел. Как видите, все, стоянку припорошило. Красота, надеюсь, не растает. А надежда умирает последний момент. На завтра уже минусовая температура, и всю неделю вроде бы снег идет. Хлопьями падает.